Привет всем! Сегодня у нас так на золотых песках, вот так примерно, снег. А здесь я хочу снять вам показать наши пальму, которая выглядит вот так. Вот такие у нас пальмочки чудесные и солнышко светит. Вот такая красивая пальмочка у нас растет и никто ее не упаковывает, она не боится зимы. Рядом лежит снег, вот пожалуйста снег. Полно снега на траве. А пальмочка, вот она, зелененькая. И ветер сегодня ледяной. Нет, это настоящая. Вот еще ее подруга, тоже неупакованная. Есть на золотых песках даже пальмы. И они живут и здравствуют и зимой. И зимой спокойно.